Главными потребностями каждого человека являются здоровье, красота, молодость, долголетие, повышение качества жизни. И каждый человек на разных этапах жизни задается вопросами, как поддержать и восстановить свое здоровье и помочь близким, как оставаться молодым и красивым как можно дольше, возможно ли и как все это делать эффективно, легко и безопасно. Именно в этом и кроется секрет успеха биоэнергомассажера в его ежедневной актуальности и регулярной необходимости для каждого человека и потрясающих быстрых результатах после его применения. Это уникальная разработка, которая объединила восточную медицину, современные технологии и передовые достижения в биоинформатике, энергетике, неврологии и других областях. Ключевым отличием и важнейшим преимуществом биоэнергомассажеров УХОУ является преобразование электрических импульсов в биотоке, которые совпадают с электрическим зарядом клеток человека. Именно поэтому биоимпульс максимально подходит организму человека и прибор абсолютно безопасен, в том числе для домашнего применения, что подтверждает сертификат соответствия качества. Это позволяет каждому достигать эффективных результатов в оздоровлении, легко и качественно поддерживать здоровье. А применение ультразвуковой насадки дает возможность продлить красоту и молодость лица, тела на долгие годы, скорректировать фигуру, легко проработать энергетические каналы в области головы, шеи, улучшить их функции. Мобильность прибора благодаря пауэрбанку позволяет использовать его в дороге, на пляже, во время грозы, в любой ситуации всегда и везде. И именно поэтому такая универсальность, многозадачность биоэнергомассажера позволяет обеспечить самый широкий спектр важных потребностей человека и в итоге сохраняет самые главные ресурсы – время, силы и здоровье. Наверняка у наших слушателей появился вопрос. Если биоэнергомассажер – прибор для домашнего применения, кто и как может обучиться технике биоэнергомассажа? Легко ли это? Техника биоэнергорегуляции разработана специалистами Научно-исследовательского института производителя корпорации ФОХОУ и Пекинской академии рефлексотерапии и моксотерапии так, чтобы ее мог освоить и применить даже ребенок. Состоит она из шести простых действий, поэтому обучиться этой технике легко может абсолютно каждый человек. Образование и возраст значения не имеет. Медицинское образование тоже не требуется. В этом и заключается гениальность этой разработки. Поистине, все гениальное просто. Да, действительно. На предыдущем обучении одинаково успешно прошли и освоили эту технику и 62-летний врач-физиотерапевт, и реабилитолог, и люди самых разных профессий, и 15-летний школьник. Для того, чтобы обучиться технике биоэнергомассажа, нужно пройти двухдневный обучающий семинар, на котором люди постигают нюансы этой техники, узнают самые важные аспекты своего здоровья, основы здоровья, наполняются энергией, позитивной атмосферой, дружат после этого, активно ведут переписки в чатах, поддерживают друг друга и просто открывают для себя новый уровень жизни, качество здоровья. Если вы приобрели биоэнергомассажер, вам доступно базовое обучение, которое проводят спецпредставители компании. В свою очередь обучение проводит бизнес-колледж, китайские специалисты бизнес-колледжа, и спецпредставители имеют возможность передать информацию из первых рук каждому человеку, который приходит на обучение. Также после этого люди, имеют, которые приобрели биоэнергомассажер, Возможность пройти продвинутое обучение техникам биоэнергомассажера у китайских специалистов. Это отличная возможность улучшить свое здоровье, помочь близким, своему окружению. Присоединяйтесь. Владлена, большое спасибо за такой подробный ответ. А как считаете, каким людям рекомендуется использовать биоэнергомассажер и в каких случаях? Биоэнергомассажер благодаря своему биоимпульсному воздействию максимально эффективно и легко устраняет застой жизненной энергии. Благодаря этому улучшается микроциркуляция, лимфоток и нормализуются комплексно многие процессы в организме, улучшаются обменные процессы, достигается нужный баланс энергии иньян в организме и таким образом укрепляется иммунитет, что особенно актуально для людей, которые перенесли коронавирус период реабилитации, восстановления, потому что улучшая микроциркуляцию, мы способствуем притоку кислорода в самые разные части нашего организма, каждой клетке, позволяет это донести питательные вещества, восстановить функции, и это сейчас особенно актуально, и, конечно, всегда. Конечно, рекомендуется для нормализации состояния профилактики, поддержания и для решения определенных задач, потому что, эти функции биоэнергомассажера позволяют улучшить обменные процессы, восстановиться людям при неврозах, бессонницах, переутомлениях, стрессах, э, при повышенных физических, спортивных нагрузках и каждый день для поддержания и профилактики здоровья. По канонам традиционной китайской медицины, где есть застой, там есть боль. Где нет застоя, нет боли. Именно это позволяет биоэнергомассажер сделать максимально легко и эффективно.